Добрый день! С вами Дана Бенуа и канал Мои Растения. Сегодняшняя тема, когда срезать материнский лист. У меня появилась сортовая авоказия Silver Dragon. Растение сейчас адаптируется. Изначально это был черенок из 5-6 листьев, но учитывая сегодняшнюю тему, суть такая же, как и у растения с одним материнским листом. Как правило, растения при адаптации сбрасывают листья. Сначала они желтеют, затем высыхают. Такие листья необходимо удалять. Если несколько листов умирающих, удаляем их. Если высыхание происходит постепенно, один лист, затем другой, то удаляем их по мере высыхания. Задача здесь состоит в том, чтобы дождаться появления нового листочка. На примере моей аллоказии все листья растения сбросила и остался лишь один. Его необходимо держать до последнего, пока не появится стрелка, то есть новый листик и пока этот листик не раскроется. Почему этот лист не рекомендуется срезать? Через лист проходит процесс фотосинтеза, который влияет на развитие корневой системы, а она в свою очередь на развитие всего растения. Если мы срежем его раньше, чем раскроется новый, молодой адаптированный листочек, то растение может погибнуть, так как еще полностью не адаптировано. Если листочек раскроется, то смело удаляем оставшийся старый лист. Если ваше растение с одним листом, то этот лист считается материнским. И когда рождается новый листик, материнский погибает, как правило независимо адаптированное растение или нет это нормальное явление когда срезать материнский лист Растение все растения все свои ресурсы распределяет на все растения в том числе и погибающие листья чтобы растение не расходовало свои ресурсы и силы зря Материнский лист удаляем, но только тогда, когда появился новый листочек и раскрылся, и только тогда, когда материнский лист уже выполнил свою функцию для детки и погибает. Если материнский лист здоров, срезать его не нужно. На примере своей аллоказии я буду листочек этот срезать, но не у самого основания, а чуть выше. И спустя уже некоторое время, когда новый листочек окрепнет, я удалю оставшуюся часть старого листа. Надеюсь информация была для вас полезной, вы все поняли. А на этом все, жду вас в следующем видео. Пока!